подписчикам и гостям, я Джетли, и я хочу поздравить вас с уже наступившим 2018 годом. На самом деле он наступил еще 23го, когда я и праздновала новый год. Но кто я такой, чтобы вас не поздравить? Надеюсь, что в этом году у вас все, что вы будете начинать или продолжать делать, все будет получаться, что у вас будут исполняться ваши самые заветные желания. И я надеюсь, что 2018 год будет годом доброй доброй собаки, которая не позволит случиться какому-нибудь нехорошему событию. И вам спасибо за просмотр. Надеюсь, что у вас все хорошо и все прекрасно и у вас праздничное настроение. В общем, всем пока!